Лучшая инвестиционная платформа за 2023 год. Вы можете получать до 7% часового дохода. Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах. От 120% до 200% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада 100 рублей.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 40 тысяч рублей. Друзья, заработала я в этом проекте почти 64 тысячи. Последняя выплата у меня с этого проекта на 32 тысячи рублей. На балансе у меня 30 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособности. В платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 30 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Сейчас я дождусь, когда мою заявку обработают и дождусь, когда деньги поступят на мою карту. И мы с вами продолжим. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в приложение банка. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 30 тысяч рублей. Друзья, проект платит. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я буду инвестировать 20 тысяч рублей. Захожу я на седьмой тарифный план, то есть 180 процентов за 24 часа Начисление прибыли каждый час. В платежную систему я выбираю карты. инвестируя 20 тысяч рублей. Выбираю карту Мир. Ввожу свою почту. Друзья, сейчас 22 200 рублей я переведу на данные реквизиты и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. На этом я с вами прощаюсь. Не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока. Thank <sweak> you.